Йоу, всем привет. Э, давайте подождем, пока накопится побольше количество людей, и тогда я скажу, что хотел. Пока могу поотвечать на вопросы и, и все такое. Чует, чует, Ев. Всем привет. Салют. Еще раз повторюсь для тех, кто только что появился. Э -э давайте подождем, пока побольше людей подключится, и тогда я скажу всю инфу, которую запланировал сделать. Я очень давно не вел трансляции, и не знаю, сколько людей обычно сейчас у меня смотрят. Пусть пока копится. Э -э Йоу, салют. Aero, привет. А пока можете позадавать мне вопросы, а я на них отвечу. Когда буду в Украине, пока что у меня нет военника, из-за этого нет заграника. Но я постараюсь. Приехать э, осенью следующего года. Я думаю, что должно получиться. Очень давно хочу вообще побывать в Киеве. Ну и вообще в Украине в целом. Так что обязательно. Сейчас я у себя дома. В Подмосковье. Насчет Самары скажу. Скоро. Когда новый альбом... Ну смотри, я написал один альбом. Уехал... Маленький тур, приехал, написал еще один альбом, уехал в большой тур. Я думаю, что все после концертов, после тура начну писать в ближайшее время. Ну, а дропну к концу года, наверное. Салют всем. Концерт в Москве, скажу попозже, бро. Давайте добьем, например, до 7 тысяч. Ну или чуть поменьше. <свят> с кем следующий фит? Пока даже не знаю. Может быть, с Яниксом. С Яниксом будет, да. Мы сделали с ним одну песню, но... По итогу нам не очень понравилось, как она звучит. Мы хотим сделать что-то ебейше крутое, и поэтому мы сделаем это попозже, по-новому, и охуенно прям будет. Сок! Свак, свак, свак. Почти семь, давайте добьем до семи, и я начну. А сколько мне обошлись мои дреды? Да пиздец, на самом деле, дорого. 12к, я отдал, чтобы у них забыли. Блять, Артем Рэмбо 20, 222, ты сегодня хавал? Ну да, что ты как маму, бро. Хавал. Насчет Киева сказал, постараюсь приехать э, в следующем году, осенью, когда сделаю военник и загранник. Да зачет. Но это не медведь, это скорее киска. Ё, <свы> все. Я думаю, что мы можем, блять, хотя бы счеты дохуя копится Давайте еще подождем. <свы> как дела? Да все супер, все. Ну как? Лучше, чем было. <свы> в общем. <свы> Сейчас я у себя дома. Поехали. Я, короче, все расскажу. Я проехал где-то 11 городов тура, и за это время я очень сильно поебал свои голосовые связки. Настолько сильно, что вызвал врача, он оценил состояние моих связок и сказал, что я должен отменить все последующие свои концерты и срочно заняться лечением типа голоса, чтобы я окончательно не проебал и голос, в общем, чтобы я мог дальше выступать и писать песни охуенные. И он сказал, что я должен все отменить. Но мы не будем ничего отменять. Мы лишь перенесем часть концертов, начиная вот с Новосибирска и заканчивая Воронежем. Мы перенесем это все на следующий год, январь-март. Концерты состоятся. Они просто перенесутся... За это время я похилюсь, сделаю восстановление, короче, голоса. И мы продолжим дальше весело ебать рэп-индустрию вместе с вами. Э -э такие дела... Сейчас я могу назвать точно города, которые э -э переносятся и записал специально. Короче, поехали. Это Новосибирск, Барнаул, Омск, Челябинск, Уфа, Оренбург. Самара, Ульяновск, Чебоксары, Казань, Калининград, Саратов, Пенза, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону и Воронеж. Эти все концерты переносятся с октября-ноября на январь-март, а все остальное, начиная с 22 ноября до конца тура все будет происходить в обычном, короче, режиме, как и было запланировано. То есть я беру немножко времени, чтобы вылечить голос. Я не хочу, короче, я бы мог, наверное, сделать там еще концертов 10, да, э, с таким голосом. Но я не хочу никого наебывать, я хочу, чтобы все было качественно, охуенно. Как и, блядь, те города, которые я отъехал, это было, отъездил, это было вообще кайф. Типа... Я хочу, чтобы остальные концерты были такими же пиздатами, Поэтому я вылечу связки и поеду дальше ебать по стране. Так что так. И еще 17 февраля глав в клуб в Москве концерт, но остались только VIP-билеты. Поэтому мы сделали еще один концерт 30 марта в клубе стадиум. Так что, теперь ты знаешь об этом. Е, приходи. Мы там устроим прям пиздец шоу. Я хочу сделать что-нибудь такое, что еще, блядь, не делал никогда. И что вообще никто не делал. Надеюсь, у меня получится сделать все на высшем уровне. И еще 19 февраля в Питере, клуб А2. Там тоже будет концерт. Такие дела. Всю основную инфу вы можете смотреть в официальных встречах в своих городах и все это все что я хотел сказать вам спасибо большое за внимание всем чуется. увидимся надеюсь вы все поняли увидимся на концертах ну и просто в интернете Чуиц!